Так, ну вот, что-то нота дом, наверное, он где-то здесь. Димас, О, курочка у него гуляет такая нормально. Ой, как я долго до сюда добирался, неужели я вообще добрался до сюда? 10 часов езды до сюда еще два часа идти до сюда. Блин, надо же он нашел место. Ладно, пойду наверх. Димас, блин, где он, может, на балконе? Да подома моему О! Эй, Диман! Это ты! Сколько лет, сколько зим? На пять. На пять. На полицу смотри, полицу смотри мне не что-то пять. На пять. Ну пять. На звонил, что то происходило, ты помощи просил, На случилось? Да, короче, На первых мне нужно, чтобы ты потом, я На научу На в общем, то, что ты мне нужен, мне нужен для и... чего, во ну, я в конце объясню. Объясню сейчас, в чем ситуация. Иду я такой по полянке, такой э, наливаю цветочек для зелий, такой. Вижу кролик подо мной прискочу. Я такой охренел, убил его и смотрю вперед. По дорожке. А там, короче, э, какое-то существо идет, ну или человек. В общем, был черный такой, страшный. Я сразу надел кирпичей и ушел в дом. И звоните мне, да? Детектив участник. Нет, нет, нет. Тихо. Детективы сейчас... И, в общем-то, было так. Этот, это что-то, или кто-то, хрен знает, возможно, и планетяне, возможно, это мои глюки, Но ну, без разницы. Эта штука постоянно мне мешала, во-первых, хозяйстве, животноводстве, и даже черпадили с моим гребаным сном. Видишь, у меня какие мешки... Стоп, по... ну у тебя же есть второй помощник твой, только он, правда, злой вроде был. Так вот, дело и в том, что возможно это чрт полиградия он! То есть ты хочешь сказать, что он тогда, когда тебе решил отомстить, он говорил правду, а не со зла. Возможно. Все возможно. Скорее всего, это правда. Ну я все таки детектив, я попытаюсь здесь все-таки разобраться, только мне нужен ночлег здесь. в тюрьме. И, конечно. Дверь! Смотри, дверь открывается, закрывается, это сквозняк или.. А, сквозняк, у меня такое часто. Ладно. Не слабый сквозняк. так дело в том. Мне нужно причастие. Ты находил что-то после него, может быть. Находил. Знаки? Вот, находил вот это. Голова. Что такое? Скорее всего, он убил ее И вы. И вы подошл. Mm -hmm. Также находил вот эту, такую книгу. То там ничего не понятно вообще. Отвечать. да, я на многих языках понимаю. Подожди, <тас> я сейчас. А, почитаю, а то я просто давно ее не читал. На, неделю назад я нашел в почтовом ящике. Хм. Домик такой неплохой, смотри, ты отстроил за 10 лет. Ой, спасибо огромное, да. Очень долго старался, жалко тебя не было. Так, мне тут... Кого, Гастарбайтеров? Подожди, снимал, я сейчас, что? я просто перевожу на, другие, на другой язык, а то тут какой-то китайский, что ли. Да, надо же такая история получилась. но ну, что-то это невозможно. Вот, быть вот Не может быть, что это мистика, чувак. Мистика, чувак. Я занимаюсь да. Убью тебя, тебя, тебя из всех. Твой, твоих близких. Что? Книга не дописана. Значит, кто-то слишком старался, чтобы ее дописать. Значит, он торопился куда-то. Наверное, торопился, чтобы поглеить свои яйца, б начали, я ягить, И писал, он, видно, в темноте, возможно, ночью. И поэтому, тем... возможно, он боится дня, если на то пошло. При... Днем При... он просто-напросто исчезает. Это вообще очень слишком возможно. Я сейчас, я, я кофе попью. Хочешь со мной попить? Я тут термос? О, хорошо. Термос такой. Да. Yeah. Ладно, главное запомни. Закрываем все двери, где есть окна и все остальное ночью. Окей, okay, без вопросов. А сейчас что хочешь сделать? Сейчас хочу то, что сейчас закат будет, и нам надо переночевать. Ну что ж, пойдем уж ляжем. Я очень устала за сегодня. Пойдем ляжем. Okay. Э -э, иди там по лестнице. Ой, так, стоп. Мы... Слева вот это, да, ты гладишь? Да, что? слева там Хорошо. должна быть зеленая постилка. Да, да, да, да, да. Все, ложусь, ну, спокойного вечера или что там еще. Да. До завтра. Угу, давай.